Как 23 февралекница, так и 8 марта. 23 февраля встреть как подобает. Пусть услышит вся Земля, как солдат гуляет. Проявляй в бою сноровку, береги свою морковку. Нам дана она не зря. С 23 февраля. Чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось, чтобы всякое везде, было с кем и было где. С 23 февраля. Есть для праздника причина. Поздравляем вас, мужчины!